состав нашей территориальной экзаменной комиссии двух членов нового страва решающего голоса это военник Владимир Станиславович и поступала Талиса Алексеевна Талиса Алексеевна присутствует на нашем заседании поэтому пожалуйста она выдвинута муниципальным образованием морской является с сегодняшнего дня членом нашей комиссии тоже Форма для заседания, комиссии здесь наши, сегодня имеется, представляю приглашенного, присутствующего на нашем заседании. Представьтесь тогда, пожалуйста. представитель СМИ, наблюдатель Петербурга, нам Дмитрий Владимирович. Я ср сразу уведомляю всех членов комиссии о том, что я буду производить фото-видеосъемку на заседании. Спасибо. Ничего, что Спасибо. Первый вопрос в повестке дня. О формировании рабочей группы приема проверки подписанных приспособств подписание с комплексами избирателей в движения, самого движения кандидата кандидата Роскомодательного Санкт-Петербурга 6-го созыва и в исследовательском документов, проведения исключения выборов и жертвы и Китаре. Второй вопрос. О плане мероприятий по обеспечению пассивно активного избирательного права граждан в помощи сильно предприятий в проведении выборов 18 сентября 2016 -го года, Третий вопрос о регистрации полномочий представителей финансовых вопросов кандидата депута вспомогательного собрания 6-го созида Редника Максима Львовича. Четвертый вопрос о подтверждении плана работы Секретарной избирательной комиссии No2 в основном полуводия. Пятый вопрос о высвобождении о должности председателя участковых избирательных комиссии избирательных участков стадии 152. И шестой вопрос о назначении председателя участковых избирательных комиссии избирательных участков стадии 152. И раз вам ну, там несколько организационных вопросов. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Ну, классно, спасибо. Да. Итак, приступаем к нашей сегодняшней повестке дня. Значит, первый вопрос о формировании рабочей группы, та, которая будет э, осуществлять э, <coughs> такие действия, как э, проверка подписных листов и в том числе, участвует в проведении жильм какие есть в комиссии предложения по составу ЭКТО, так скажем. У кого есть предложения по тому, что бывает в состав ЭКТО? Нет, предложение. Еще есть желающие? Еще желающие? Хорошо. Алисия Ильинична? Роман Константинович. Я просто объясню, у нас уже создала рабочая группа по приему движения. И вы с Алисой что поддоможной. Ну, у Вот, Значит, объясняю. Просто если у нас тогда такая ситуация, жеребьевка производится очень быстро, Ну то есть она должна производиться в этот же день, и вы должны как-то иметь возможность физически подъехать. Поэтому прошу вот свои пожелания высказывать с этой точки зрения, что вы сможете в течение часа, грубо говоря, а то и меньше подъехать сюда для того, чтобы провести эти действия. Да, меньше, потому что в зависимости от того, откуда придет кандидат, мы идем сразу. так коллегия поступила значит, у нас предложение включить в эту группу дьякурина Ивана, дьякурина леонидовна дьякурина леонидовна поступила вот ну, Шапошникова да, Вячеслава у нас шесть четыре, у нас давайте... Я тогда появилась новый член, мы тогда понимаем, что да, несум да, да, изменения группы. Да, да, это будет уже следующий раз. Итак, коллеги, ставлю на голосование, кто за то, чтобы включить состав рабочей группы, указанной в качестве руководителя члена в качестве членов рабочей группы Якову Ильну Леонидову, Заждаященко Татьяну Витальевну. Шапошникова Вячеслава Геннадьевича Пастухова, Тайсе Кто за это решение, прошу голосовать. Спасибо. Так, следующий вопрос. О плане мероприятия по обеспечению пассивного активного граждан, являющихся инвалидами при проведении в сентябре в Санкт-Петербурге выходов 17 сентября до 2016 -го года. Коллеги, у вас на столе остаточном материалов есть план работы по этому вопросу по мероприятиям. У кого-то есть вопросы по плану, предложения, замечания Я I mean that's Большая, большая редкость. Это в соответствующем технологическом Но там, где нет, уже собственник должен принимать Еще Сейчас не буду оценивать. Работаю. Не почему, оценить. Главное делается, с планом вам понятно. Вам закон, вообще. Минут за 15 до, да, и какая-то заранее риска. Так, коллеги, кто за то, чтобы снять план мероприятий, прошу голосовать. Спасибо. Так, следующий вопрос о регистрации полномочного представителя по финансовым вопросам кандидата и депутата законодательного собрания сам посетитель Вышеского создала Аюника Максима Вольвича. У вас перед глазами проект решения по данному вопросу те вы видели, ознакомились. Значит, Резником Максимом Львовичем представлены документы на Васильева Дениса Борисовича в качестве полномочного представителя по финансовым вопросам, его как кандидата в законодательного собрания. Подготовлен проект решения, поэтому предлагаю принять решение о регистрации Василия Василиевича Борисовского в качестве полномочного представителя по финансовым вопросам Вестника Максима Леговича, выдать полномочному представителю по финансовым вопросам удостоверение установленное формам ну и, соответственно, как и все решения, разместить на сайте Социальной избирательной комиссии. Есть какие-то предложения по проекту решения? Вопросы? Тогда да, прошу голосовать. Кто за данное решение, прошу голосовать. Спасибо. Так, следующий вопрос повестки дня. Это утверждение плана работы территориальной избирательной комиссии. Считаю, у нас раньше был план на первое полугодие. Сейчас я предлагаю вам принять план работы территориальной избирательной комиссии на второй полугодие этого года с учетом выборов, которые представят. План представлен, какие-то вопросы, я вижу, тут уже возникли, если есть, давайте обсудим. Работчик просто контролирует, что-то так было, что мы на прошлом заседании... Нет, у нас сразу есть только комиссия, у нас еще нам предстоит. У нас сейчас еще увеличение количества членов, поэтому те группы, которые мы создали, если они будут актуальны дальше, то мы будем просить. Mm -hmm. Еще какие-то вопросы коллеги По всем этим пунктам будут приниматься решения, да? да. Mm -hmm. Там есть раздел, который высматривает вот, первый раздел, а дальше разделы уже. Да, родятся братные. Родятся, братные. родятся братные. Да, да, да, да. да. Ну, что, коллеги, тогда давайте проголосуем. Да, кто за подтверждение плана работы в избирательной комиссии номер два 2016 Значит, следующий вопрос. А, в освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 109. Поступила разъявление в участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 109 в меньшином религии на осложение полномочий э, председателя э, и соответственно руководству с пунктом 7 статьи 28. Э, э, предлагаю Решение об освобождении Мишкина Леониде на должности председателя избирательной комиссии избирательного участка основании основание и личного времени. Направить кофе настоящего решения сам Церковь избирательную комиссию и разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии. Mm -hmm. За данное решение, решение прошу голосовать. Mm -hmm. Спасибо Следующее освобождение о должности. В комиссии личное заявление полномочий избирательной комиссии принять решение о возглавлении. За данное решение прошу голосовать. Спасибо. И о назначении председателя участковых избирательных комиссий. Место выбывших, которых я сейчас озвучила. Предлагаю назначить председателям участковых избирательной комиссии избирательного участка 109 Афанасиеву Веру Константиновну. Субъект выдвижения в составе этой участковой комиссии. Субъект выдвижения это сам Цегурское региональное отделение Общероссийской политической партии Народной партии для женщин России. Вот. И э -э, назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 152 Маркеева Виктора Владиславовича. Он тоже в составе упадает избирательной комиссии. Ранее был в походный состав данное решение, прошу голосовать. Спасибо. Так, ну, собственно, официальная повестка у нас, основная повестка, вернее, закончена. В разном, какие вопросы, Ильич, у вас Вопросы не только по поводу государства по моему мы говорили о, как раз о членстве в нашем рабочем группе, который уже расслаблялся. Да, о том, да что что с учетом была, того, что да, у нас сегодня день. много изменений произошло. Мы вчера, когда в начале комиссии не знали о последующих изменениях, у нас, да, выбыла Кукушкина Алена Сергеевна, она исключена из состава ТИК решения гражданской комиссии и ведем новые члены комиссии, если у нас следующая заседание обязательно будет, вот. и плюс еще у нас теперь состав для избирательной комиссии увеличился до 10 человек, у нас новые члены, я уже озвучила, Глиников Владимир Станиславович и в то и вот. В связи с этим мы посмотрим, как у нас будет по загруженности, с учетом того, что кандидаты приносит документы, значит, мы посмотрим, но, возможно, внесем изменения в те группы, которые мы уже создали, по составу увеличить Я не говорю, что там да. мы там исключим кого-то. Да, мы по увеличили с учетом вот загруженности обращаем. Потому что пока идут только вяло, скажем так, но я думаю, что на следующей неделе да, активность, активность наших да, кандидатов потенциально э, э, проявится. И еще хотелось сказать, что мы в соответствии с этим графиком, который мы с вами утверждали в прошлый раз, там вот такие изменения были, я попрошу потом после заседания комиссии тех, кто остаться, задержаться, там формальности судьбы. И у нас на следующем заседании, вероятно, мы будем другой график, действительно и июля как мы его обсуждали, что мы... поэтому прикиньте на всякий случай, с учетом того, что уже мы намечали себе, да, какие еще дни у вас будут высвобождать, потому что всех абсолютно будет зависнуть. Mm -hmm. Независимо от того, там надо приезжать, на жизнь просто, просто нужно прийти и сидеть на приема. Тогда считаю, что можно и стать более точнее завершено. Спасибо всем за участие. Спасибо председателям, что дошли до нас. Спасибо вам.